Дается, как ему помочь и как себе помочь когда вы будете засыпать представьте будто вы видите на своем сердце огромное количество огненных глаз эти глаза имеют название эти глаза имеют название и я когда-то об этом рассказывал на своем семинаре отпор через глаза по моему вторая часть если человек при засыпании складывает руки и при засыпании представляет, будто в своем сердце он видит огненные глаза, хотя бы несколько секунд, если он это представляет, то все зло, которое на человека воздействует на протяжении жизни, будет закончено и отдастся тому человеку, который это сделал с ним. Даже если это кармически. Делать это для себя можно, а также для того человека, который...